Играет музыка. Итак, мы начинаем. Дизельный двигатель мощностью 300 лошадиных сил разгоняет машину. 5 километров в час. Боевая машина БМП-1 обладает высокой маневренностью, что и сейчас да, демонстрируется нам. Машина очень легко проходит змейку и при этом ведет огонь из бортового оружия. Т-80 летающий танк. Даже в полете он способен поражать цели. Танк с легкостью проходит «Змейку». Но Т80 не только грозная боевая машина, это еще ювелирный инструмент. Он не страдать, но... Его можно использовать даже для забивания гвоздей. Пойдите. Газотурбинный двигатель мощностью 1250 лошадиных сил разгоняет танк до 70 км в час, а фактически до 90-95 километров в час. мощность составляет лошадиных сил на пенте. 80, вооружен 120-мм гастрольным орудием пусковой установкой 2А46. А сейчас вашему вниманию Предлагается сценирование боевого столкновения между танковым подразделением Вооруженных сил России и подразделением вероятного противника. Будем какой то что.